Рассмотрим простейший тепловой двигатель. Нальем в пробирку воды, закроем ее пробкой и укрепим в штативе. Будем нагревать пробирку с водой. Когда вода закипит, образовавшийся над ней пар вытолкнет пробку из пробирки. Пар при этом совершит работу по перемещению пробки за счет своей внутренней энергии. Мы получили простейший тепловой двигатель. Однако, этот двигатель может совершить лишь однократную работу. Чтобы он опять совершил работу, его нужно вернуть в первоначальное состояние.